Я убиваю людей, потому что я мать его, сука, добрый. хаешки котятушки с вами снова Неллиал. И с вами снова сегодня Стамбрях. Здраськи, я больше не буду насиловать свое горло. Кайкай, черт. Ну что же, продолжаем приключения Зяка с рыбкой. Такие злобные, Ли внимание, лица у этих рыб! Лица у рыбки, ору, Нельзя. Like. то вот а, понятно. Использую. Тьфу, ключ то за могу подойти, <с earrings> не то. <ре> <description> у меня совершенно нет желания прикасаться к нему, но по-другому никак. да Открылась, да-да-да-да-да. Можно спускаться. Ух ты. Так. Сахарнаяемся. Спуститься. Что-то тут не так. А, что-то тут не так. Странно, что в этом доме вообще есть подвал. Впрочем, здесь может быть что-то интересное. Например, троп. Здесь какие-то звери. Блин. Нет. Волк? Ничего с... Мне страшно. За, За две... две следы пребывания зверей. Следите <говорит> <говорит> Ух ты, какие огромные. Что вы здесь делаете? Жрать охота. Слюна ж брызжет. Такая улыба. Эй, встаньте кусаться, шею поворачиваю. Ну как, нравится? Сейчас я вас всех на тот свет отправлю. Ой! Ох ты! Что ты делаешь? Что делать надо? Нет, уж не загрызешь. В чем тут смысл? Сейчас запрыгнит, кажется, не Вы стоите на моем пути. Не угомонились еще. <свы> <свы> <свы> Что ж. <свы> Собачки. Это волки вообще-то, черт. А они собаки живут. Ну ладно. Эти псины заняли мое время. Да ее усы поболевают. Какого черт они здесь вообще делают? У хозяина у этого этажа большие проблемы с головой в <какл tiring> прошлой серии. Да. Сам этаж это Рей. Возь... Сеч... <какл> Этот этаж и здесь сама Рей. Хм! О чем это он? Здесь я должен понять, кто она, что собака. Я собака-то собака, и собака-то собака. Мяу-мяу-мяу, собака, собак. мур-мур-мур. мур мур мур мяу-мяу-мяу. Ладно. Что это там? Ты мне мешаешь. Это же был... Просто тумбочка, господи. О, кукла с отрезанными частями тела. О, куча барахла. Гениальность. Угу, смотри, то есть. Кукла с отрезанными частями тела. О, груда, покрытых швами игрушек. Почему по очереди будем озвучивать сломанные куклы? Они так сильно пахнут. Чем же развеются цветы? Настоящие? Он может, типа, вот как рей, Типа, не настоящие, но... Красивые? Ну, что типа такого, типа, живое, ци... но мертвое внутри? Ну, <светание> цвета, они с чем? Они как будут, но при этом не живые. Ладно, короче. А, я понял. И здесь заперта. Как же ее открыть? Хм, разрубить. Он еще на ногой, что ли? Да. А, -а, а не понимаю. Тупой. Моя твоя не понимать. Я пытаюсь узнать Рей получше, но моих мозгов для этого недостаточно. Неужели не понял, что твоя ирония, господи! Я не в состоянии даже открыть чертову коробку и вообще что не так с этой комнатой. Бардак похлеще, чем у меня. Как бы прибралась здесь. Придется осмотреться. Я должен надрать задницу этому глазастому ублюдку, пока Раи проснулась. Мне кажется, он там уже во все руки распустил. Ну, вот, скорее всего. Прямо удушающий запах. А может там, где все перешито? Нет, видимо. О, о Что это? Очередной переключатель. Уйди с этого места. Блять! Что это за... Ой, держи, держи, держись. Дело плохо, доски треснут, если я буду дергаться. Если сейчас сорвусь, не поздоровится мне! Проклятие! Доска? Доска? Тебе кто и Кто это? А, может, это Дэнь? Мне кажется, это Рей, честно говоря. Во всяком случае, отслучиваешь ты? Тебе не помешало. бы осмотр... а, Доля осмотрительности. Когда не знаешь, кто я только знал, что ты попадешь в неприятности. А я почти так же озвучил. Прикольно. Когда не знал, как озвучено, случайно попал на Это был дед. И прикол в том, что озвучиваю его я. <Связываю> я, <Связываю> я, глав я главный перед этим. Ну, все равно озвучиваешь ты. его только. итоге... <Связываю> <Связываю> Молчи, какого черта ты здесь делаешь? Хм. Почему? <Связываю> Подобная концовка была бы несколько скучной. <сосы> Что же девушка, направившая меня на нож, на меня, нож. А, меня на <сосы> меня, на нож, <сосы> <сосы> направившая <сосы> на, на <бутылку> меня нож, не приняв во внимание мои предостережения, <сосы> сейчас Рэйчел Гарнер, вероятно, оказалась в руках Дэнни, и теперь ты намерен вернуть ее? Я прав? Вот <сосы> когда Тебе какое-то дело? Хм, эмоции обладевают тобой. И не надо меня успокаивать. Хватит подшучивать надо мной, Плэд. Ну что ты, у меня и в мыслях не было. Да ладно. А сам улыбиться. Тогда в чем дело? Я лишь хочу понять, как ты стал таким. Только и всего каким. Че? Каким это таким? Ну вот я ж спрашиваю. Ну да. Черт возьми, меня тошнит от людей в этом месте. Этрои в том числе, да-да-да. И среди этих неприятных типов ты самый мутный, объяснись уже. Хм, что ж, Зак. Странно, что моя личность вводит тебя в смятение. Думаю, я должен кое-что тебе рассказать, то что я бог, да? Угу. Не ты, боженька, а я. С младенчества я созерцал людей, верующих в бога. Посмотрел. Ну, началось! Это было прекрасное зрелище, но... Слепота не позволяла мне всецело проникнуться им. Временами люди выдают бога за того, кто порицает тех, кто не желает признавать его. Какая Да. Использует имя божье для собственной выгоды. Я извечно задавался вопросом, о чем же думает сам бог, взирая на таких людей. И решил сам стать богом. Да. Захватили. Че? Не мог бы ты выслушать меня без приреканий. Я ценю твое прямодушие, но тебе не хватает благоразумия. Отвали! Ты сказал, что хочешь мне все объяснить, но пока несешь какую-то совершенно непонятную чушь. Так, Я нет. Конечно, извини, я продолжу. Итак, я стал тем, кто отважился смотреть с точки зрения Бога. Ну, мы это поняли. Ну да. ведьма мне. Это здание стало садом, в котором я мог узнать... Ответ на свой вопрос? Что? Ну да. Помещенные на Б7 люди не более, чем объекты для наблюдения. Б7? Всего же Б6 вроде. Ч? Ладно. Я нуждался в евангелах, призванных испытывать людей и осуществлять над ними правосудие. Вот ну, это вот эта троечка. Ими стали люди, способные убивать беспрекословно. Дэнни Эдди. Эдди Кэти, и ты закнешь говорю, четверочка наша. Сказала троечка. Значит, четверочка, я ошибся. Однако, я предполагал, что ты не похож на них. Шу. Простодушие погрузило тебя в неведение. Ты знал лишь то, что убиваешь людей. Твоя чистая душа лишена злонамеренности что то как-то странно. Да. Поэтому я решил назначить тебя ангелом. Ангелка, который убивает людей. Ну понятно, ангел кровопролития. Вот оно, название этой игры. Не, ну блин, то есть ты знал, что ты убиваешь людей. Но при этом ты решил в планомерности. Я убиваю людей, потому что я мотива, сука, добрый. Тару. Но поправ правила этого места, ты стал жертвой и теперь намерен покинуть его. За какие слова может мне головы лишиться вообще-то? Я сказал, выслушай меня. Суть в ином. Нет ничего удивительного в том, что ты желаешь уйти, но твое стремление покинуть это место вместе с Рэйчел Гарднер. Я хочу знать, почему. Потому что. Другими словами, теперь объектом наблюдения стали вы в кавычках. Как не спрошу, я не знаю. Не беспокойся об этом. В смысле? Почему? Не беспокойся. да да, да, да. Я и не надеялась, что ты сможешь объяснить это словами. К тому же наблюдение еще не окончено, а значит дать ответ сейчас просто невозможно. Мне интересно, пока они болтают. Да, что делает Дэнни Рей? Сонный, без сознания. Так ты будешь просто смотреть на все это, а, господин священник? Так и есть, не обессудь. От твоих изменений толку никакого. Ну, извините, он тебе спать хотя бы. Что ж, тогда вижу, загадка Дэни оказалась для тебя несколько затруднительной. затруднительной. Я могу помочь. Че, читать научишь? Правда, что ли? Лучше бы он это время читать. Да, нет ничего скучнее, чем наблюдать за бездействием. Если ты растерян, я могу посодействовать совету. Взамен ты позволишь мне следить за вашими деяниями. Что за их на сухой собрался следить? Так. <с> а вот смотри. Взамен ты позволишь мне следить за вашими деяниями. Какая разница, согласится он или нет, если он и так за ними следил? Ну да. Это гениально. Типа официально. Я хочу видеть, как вы сможете выбраться, на что вы пойдете и кто вы на самом деле. И появится ли вы в конце. Я понял. Как ты, гэ? Я понял. Да, в последней главе, блин. Ты это мне рассказывал. Я, Я знаю, но все равно. Зак, еще кое-что. О чем ты подумал, когда Рэйчел Гарнер назвала тебя Бог... Стоп, откуда он... А, уже следит, ну ладно. Когда назвала тебя Богом. Это... Э -э ну, отвратительно. Вот как. Ну, блин, я же божненька. Послушай. Ой, блин. Что такое? Я забыл голос поменять. Не изяснись так ведь да, пожалуйста. <свистит> я тут <тузы> соображаю. <свистит> <свистит> когда признал, что я духой. А все вы видите, во мне тут дурака. <свистит> <свистит> так же <ши> быть. Смотри, <свистит> <свистит> да, я <глянь>, как бы не ухванулся. И так и будешь стоять? Ничего. Итак, наконец, сохранение. Пошли отсюда. Нет. По правде говоря, я понятия не имею, куда идти дальше. Здесь лишь запертые комнаты, от которых нет ключей. А, ну и вот эта табличка. Зак, разве это просто табличка. Эээ? Когда тупой не умеешь читать. На ней какие-то буквы, но я не могу прочесть. Это имя. У него новая хволка. Я вижу. Имя? Именную табличку вешают на дверь комнаты обладателя имени. Думаю, стоит попробовать. В случае верного решения результат не заставит себя ждать. Э. Получается, нужно правильно выбрать дверь. Так и есть. Скажу лишь то, что на этой табличке два имени. Мужское и женское. Возможно, это супружеская пара Не знаю, я кто это. Но мы же в тот раз вешали на обе дверь. А потому что, типа, видишь ли сюжет? Блэд. Окей. А ты помнишь, как там не хочу ходить. Да помню. Подняться. Именную табличку вешают на дверь комнаты обладателя имени. Хм, может, сюда? А куда еще Зак? Это гениально. Открылась. Можно войти с толкнуть дверь. Чья это комната? Но если супружеская пара, то... А это... на этом мы заканчиваем. <сёк> <сёк> ну что ж, котейки, мы надеемся, что вам понравилось данное видео. Если это так, то поддержите нас своим царским лайком, этим видео и мужицкой подпиской на мой канал и на нашу группу ВКонтакте. Ссылка в описании. <сёк> в любом случае, всем пока, котятки.